Всем привет, зрители подписчики моего канала. С вами Веном. Мы продолжаем прохождение Mountain Blade огнем и мечом. И у нас на очереди другие задания. Мы зарабатываем деньги. Алексей Трубецкой, Семен Рахманин мне нужны. Так, поговорим давайте-ка насчет этого. Семен Рахманин, где у нас? Он около Курска. Так, а Алексей Трубецкой. Он сейчас около Редькина. Ну, один около крепости Курск, да, я так понимаю. Около города Курск. Так, я возвращаюсь, зрители подписчики моего канала. Мы <coughs> едем дальше, выполняем задание. И прикол в том, я решил начать немножко пораньше. Прикол в том, что меня встретил Семен Рахманин, а я же ему задолжал денег, долг, который Андрей Хованский отдал. Так вот, прикол в том, что... Я просто, проезжая мимо, решил с ним поговорить, а у меня денег недостаточно, поэтому он сказал, что я ему должен бабло, иначе я... и он мне надерет задницу, короче, сказал так примерно. Даже несмотря на то, что мы с ним дружим, он так сказал, типа, ты что охренел, типа, а где мои деньги? Да, это было неожиданно. Так, ну ладно, я пока что масло здесь попродаю, попродаю еще что-нибудь. Все отлично продается, масло можно гораздо больше продать, потому что у меня он совсем подешевле, не покупался. Так, ну, меха и водку, конечно, оставим, потому что что-то она совсем дешевая в этих землях. Надо отвозить куда-то в другие места. Так, шерсть можно купить, в принципе, можно купить еще, в принципе, наверное, вино, хотя не знаю. Давайте купим, ладно, вино еще. И поехали сейчас дальше. У нас что там по деньгам-то? Есть деньги? Да, деньги есть у меня. Теперь можно было поговорить бы поговорить с именом Рахманиным, если я его найду. Но, правда, это не факт, далеко не факт. Семену Русов. Так, подождите-ка. Семену Русов. Семенова Тарахманина, иди-ка сюда. Я верну твои деньги, тебе приятно тебя видеть. Меня доложили, что тебе удалось. Да, вот твои деньги. Нужно признать, я приятно удивлен. Персик, ну, короче, понятно. Спасибо большое за твое, за твое удовольствие, за опыт. Я поехал дальше. Так, куда я поеду дальше? Я думаю, что надо еще съездить в Черкасск, но ну и сечь, как я хотел. Так, ну-ка, может, есть задание? Нет никаких поручений. До свидания. Едем по направлению в Сечь. А хотя, подождите, Черкас мне написали, да? Опять Наум Васильев, ну блин. Наум Васильев сразу. Вот как он долго там будет сидеть в этом городе? Он просто тут ни разу не вылазил за то время, пока я играю. Реально, уже прошло там почти год, а он все так же сидит в своем городе. Ладно, здоровенький булы, вот твое письмо. Да. Есть такое Ржевская крепость, но я подумаю, пока еще, конечно, туда не поеду. Мне нет на это времени. Я поеду в сторону других городов хотя подожди-ка зачем это делать если можно здесь попробовать продать Ну, в принципе цена такая себе особенно на масло так вообще это странно какая-то цена но вот железо надо закупить сто процентов вместе с порохом потому что это довольно ценные товары так а, пенька нет хлеб от хлеба тут дофига блин дофига очень хлеба ну, давайте закуплю хлеб а необходимо немножко не хватает да ну тогда давайте вот столько Прям тютелька в тютельку. Ну и теперь в закат коле едем. Ой, в закат коле. А зак коле. Так, а у нас тут что? Блин, тут железо тоже очень такая хорошая цена. Но зато меха тут ценится, я смотрю. Да, меха ценится. В принципе, водка тоже неплохо пойдет. Ну, масло так себе. Вот хлеб, да, тоже очень хорошая цена. так М -м -м -м. Блин, а что у них покупать, я даже не знаю, блин. Не все как-то так себе по цене. Вместе с тем тоже водка не очень дорогая. Ну, можно парочку бутылок продать водки, в принципе. И закупиться, например, хлебом. Вот обратно приехать, хлебом закупиться и снова сюда привезти. Ну, честно говоря, мне кажется, это не очень хорошая тема, потому что у меня места просто не хватит для хлеба большого количества. Ну, не, ну давайте поездим туда-сюда, ладно. Один день поездим. Так. Ага, опять на меня напали. Да блин, как вы заколебали нападать? На меня теперь постоянно нападают какие-то... Опа. Нифига, какая позиция. Вот тут позиция неплохая, кстати. Надо признать. Ну-ка, давайте идите сюда, бомжи, по очереди. Просто сбирайтесь ко мне. Я вас готов встречать. Так, вы только это не стреляйте, пожалуйста. фига их сколько много теперь стало попадаться. До этого было буквально парочку, а сейчас уже попадается прям целая полка, по сути. Ну, давай, давай, иди сюда. Так, нет, не надо стрелять мне. Но ну, Они, видимо, заходить не будут. Ну, вот этот дурак решил подняться. Давай, ты тоже иди сюда. еще кто-нибудь будет ко мне подниматься. Ну же, давайте, не бойтесь, ребята. Я только еще разминаюсь. Так, осторожно. Готов. Давайте, подходите по очереди. Ну или я могу вас, в принципе, расстрелять просто отсюда, с этого крыльца. Ну, нифига, как люди меня местные не любят, да? Просто толпой собрались, чтобы мне надрать задницу. Ну, вы, видимо, преувеличили свои силы. Ну все, идите сюда, давайте. Я уже устал ждать. Сукин, сын, получай по своей роже. Вот это да. Это было легче легкого. Спасибо за деньги, которые я потратил до этого, когда меня увалили. По сути, я их вернул. Так, ну мне надо, правда, вообще хлеб купить. Давайте-ка я закуплюсь хлебом. Блин, уже все места нет. Водку продам, давайте туда. И все равно не мест. место. Ну, тогда я не знаю, что еще тут покупать, продавать. Ладно, поехали, давайте с хлебом тогда в Азаккале. Сейчас здесь закупим железо, наверное, и поедем дальше. Так, ну, железо, хотя вообще особая цена это нехорошая. Хм, может быть, давайте посмотрим. Блин. Возьму специи, давайте. -то. Так, ну Миха, это мое, пенька вот тут лежит еще. Узнайте лишние цены. Что там за цены, какие у вас местные расценки? Специи здесь и продать в Ревели это принесет 194. Угу. Псков. Псков серьезно? Ну, а Псков очень далеко, блин, вот в чем проблема. Оно очень далеко ехать туда, блин, хрен знает сколько времени. Так, ну давайте закупимся железом тогда, раз уж нам рекомендуют именно железо взять, купить. Все, я больше ничего покупать не буду, потому что иначе денег вообще не останется. Ну и поехали в сторону тогда Пскова, что ж еще делать? Тем более это русские земли, в принципе, можно съездить. Но при этом надо быть очень осторожным, а то встретится какие-нибудь какие мерзавцы, которые на меня нападут. Мне хотелось бы воевать с поляками, например. Так, мы подъезжаем уже к Пскову, посмотрим, насколько там дорогое железо, как мне сказали, прям уж офигеть какое дорогое, ну, да, в принципе, но ну, просто сейчас получится так, что я особо-то с этого и не заработаю. Продаем, продаем, продаем, порох тут, причем, кстати, вообще непонятно, почему цена маленькая совсем. Так, ну и все, железо уже нет смысла продавать в этих местах. Можно вот меха закупить, кстати. Вот так вот. Так, давайте вернем. Или нет? Я не буду возвращать. Ну, я не знаю просто. Вот специи. А, ну, специи хорошая цена. Отлично. Продал специи хоть. Немножко подзаработал. Водку, кстати, тоже 220 всего стоит. Можно закупить. Ну и все, поехали в другой какой-то город. Какой другой город? Ну, наверное, только Нарва. Тут, в принципе, большой такой, вижу, город я поблизости. Так, заезжаем, продаем. Вот вино. Ну да, можно вино продать. Масло, кстати, цена приемлемая. Очень долго ездил с маслом, и вот где оно прям хорошо идет. Порох. Ну, порох нет, цена низкая, я бы сказал бы. Вот железо можно тоже продать немножко. Так, и что у нас по имуществу получается? У нас очень много меха, у нас есть порох. А подождите, а там, может быть, был порох тоже? Э, пороха здесь не было. Ну ладно, тогда едем в какой-нибудь другой город, например, Ревель. Погнали в Ревель. В Ревелье что у нас есть? Порох. Также железо здесь любят. Отдаем. Так, шерстяная одежда, соль. Давайте закупимся солью тогда. Так, отлично. Закупился солью. О, глиняный утварь дешевая. Ну и все. Погнали в другой город. Теперь поедем мы в Ригу. <laughs> ну да, я сейчас, конечно, буду заниматься такой торговлей, но это вот просто надо, чтобы мне деньги накопить достаточно много. Плюс я тут сейчас повою еще с бомжами. Ну, от меня ты только получишь ребро под ребро... Перо под ребро. Так, и где они? Вон они, вон они, братья у них Но у них, по-моему, есть стрелки. Да, у них есть стрелки, так что надо быть осторожным. Давайте все в атаку идем. Потому что я сейчас здесь от... откинусь, скорее всего. Их слишком много. Давайте все в атаку. Так Отлично, они все бегут Запорожский кавалерист просто нарубливает голову Хе <звы> <звы> <звы> Полные бомжи А, еще осталось парочку Я бы даже сказал не парочку, а очень даже много Ай, блин, все отступили ну и фиг с ними. Все равно мы получили достаточно много опыта, при этом никого не потеряли. А, ну конечно я ничего не могу забрать, но ну и фиг с ним. Опыт зато повысили. Вон Рига у нас уже видна прямо перед нами. Едем в этот город. Рыночная площадь. Масло, масло, масло. Так, здесь меха ценится, смотрю. Можно продать парочку мехов. И купить, например, ну, хотя нет, растительное масло, но цена совсем никакая. Вот рыба здесь дофига, Ну вот ха, что мне заменам закинуть, я даже не знаю, замена рыбы. Что-то все какое-то сильно дорогое, блин, или дешевое. Так, не знаю. Хм. У -у -у -у. Краска, нифига себе, сколько здесь стоит, блин, цена надо было отв отвозить краску сразу. Ну, давайте копченую рыбу тогда закуплю. Кик с ним и поехали куда-нибудь, я не знаю куда. Крепость Динобург. вот тут тоже можно торговать. Да, можно тоже торговать, но тут, наверное, кстати, нет порох здесь неплохая цена. Рыба, конечно, да, не очень большая цена. А, соль тоже не очень, но ну, все, короче, очень дешевое. Вот растительное масло здесь есть, соль есть. Вы получите, ну окей, я получу с этого небольшую прибыль. Погнали дальше. Погнали в замок Дзвинск. Так -с. Разным товаром. Ну, да, тут все какое-то дешевое, все, что у меня есть. Вообще все дешевое. Так, ну тогда давайте еще съездим, наверное, куда? В Мензельский замок, я не знаю. Можно съездить в Вильну, например, вообще. Я так думаю. Давайте-ка в Вильню заглянем. Так, подождите-ка, здесь у нас едет полковник Andreak Miits, но мы его не догоним. Да, у меня сильно стала какая-то тяжеловесная, похожая армия. Прям вообще не можем ехать нормально. Ну, Но Анжик Митс боится, он даже не хочет к нам подходить. Просто <соứ> понимает, что он по щам прилетит, как только он подойдет. О, сколько здесь рыба стоит. Офигеть. Продаем рыбу. Продаю, а также меха. Можно купить масло. В размен. Так, куплю масло. Куплю порох, конечно же. А, купить также виноград можно так -с. так -с, так -с. что тут у нас Ну, зайдем еще давайте к торговцу оружием водочку ему накатить можно ну, можно водочку в принципе соли вот это все отдать дело а, еще соль так лошадьми тогда теперь торговец нам пускай тоже даст денежки Блин, капец, сколько здесь все стоит Здесь очень все дорого, поэтому Можно продавать прям вообще абсолютно все, что у меня было Все, уже теперь негде даже деньги взять мне с них Уже все, что можно было, только я выкачил. Ну, ладно, тогда заберем еще вот этот деньги Ну и все, наверное, да? А среди товаров, которые здесь были, еще инструменты есть, да? И все, больше ничего Ну, полотно, я думаю, по-моему, недорогое Если я не ошибаюсь Сейчас поедем куда-нибудь еще в Лицкий замок, например, или нет. Варшаву, Варшаву. Варшаву, погнали. Так, Ян Собески, Блин. А, я попал в западню, похоже. Да, построить Вагенбург. Так, ну что ж, ребята, я беру просто и выбираю приказать войскам. Точнее, отступить. Отступить и бегу давайте дальше. Надеюсь, такого больше не произойдет. Слава богу, мы убегаем. А ты иди сюда, ублюдок. Стойте, ты бросалась как могучий воин. Ну да, я могучий воин. Иди сюда, ублюдок. Сукины дети. Они взяли меня, подловили очень удачно. Конечно. Вообще жестко удачно. Но нам Джейк конечно, поплатится за свою самоуверенность сейчас. Потому что нас все же как-никак больше, во-первых. Во-вторых, мы лучше деремся ну, частично, по крайней мере, я точно лучше Все, Всё, Анжик Митис отвалился Так, а вот тут Орда, блин, татарская Сейчас тоже получит по щам Татару Понанимал, понимаете ли что это на меня дерзишь, что ли? На тебе, ублюдочек Ты сукин сын Давайте, видите огонь по ним Атакуйте их. И этих. Вот и все. Опять вся армия Анджи Кмитса была разбита. По-моему, с ним уже до этого воевали. Вот дурак, да? Думал, что подкрепление может быть будет. Хе, это зря. он. Без башны, засранец. Поплатился за свою глупость. Там кто-то купаться пошел, я так понимаю, да? Нифига себе, лошадка просто упала. Ай-яй-яй, ну тут подниматься очень медленно, да, поэтому... Не догоню я их, не догоню. Ну ладно, мы победили, по крайней мере. Четыре человека всего было, и три ранены, да, и один был убит, и все, все потери в этой битве. Ну ладно, хоть здесь мы победили, хоть здесь. Че вы, куда побежали? Стоять, ублюдки, стоять. А, не, вы мне нахрен не нужны, я еду в Минск. Мы потеряли очень большую численность большую численность солдат, но это в принципе ерунда, конечно. Так, кстати, можно в Вагенбург поставить, идите сюда. Ну что, вы только что хотели же нападать. Давайте, давайте, нападать, Дебилы, ну и ладно, идите нахрен. Так, разбираем Вагенбург и двигаемся в Минск тогда. Они все равно за мной бегут. Ну что вы за мной бежите-то? Все равно драться-то не будете. Так, что тут у нас в хорошей цене можно продать? Виноград, например, в очень даже хорошей цене. Потому что я покупал, по-моему, вообще за какие-то копейки. А сейчас он продает за какие деньги. Так, соль причем тоже. Что-то как-то что как я разорюсь сейчас, чувствую, местного торговца. Так, порох. О, порох это вообще знатная вещь. Покупайте порох, давайте. Готовьте там оружие для меня. Так. А... Треснувшая пика, треснувшая пика. Всякий мусор. А, и еще соль, да, можно продать. Давайте еще продадим соль, ладно. Остается у нас растительное масло, я уже имею 13 тысяч. Офигеть. Так, ну мне вообще надо еще инструменты взять у вас тогда. А, и пивко давайте-ка прикуплю. Ну а что тут еще? Да у вас особо товаров-то нет ни хрена. У нас даже поесть-то особо нету, да, ничего? Яблоки есть, мука есть. Ну, ладно, возьмем, закупку. А то есть надо чем-то. Что-то Че людям надо кушать. Так, ну что у нас? Я думаю, набирать никого пока не будем. Да, дальше будем путешествовать. Поехали в сторону, наверное, Дубенского замка. Хотя там, блин, скорее всего, армия краски польская нас поджидает. Так что я даже не знаю. Да, да, тут польская армия, поэтому ничего нам там не светит. Даже я не хочу туда ехать. Нас еще там а то встретит как следует, как товарищей своих. И просто разнесут в хлам, поэтому нафиг надо. Лучше погнать в Братслав. Тут у нас что по товарам. По товарам тут любят растительное масло, я смотрю. Да. Муку, конечно, не любят. Так, ну инструменты тоже, кстати, не любят. У них есть соль. Закупимся давайте-ка солью. Венцом закупимся, пивком. А, ну и все. Я думаю, больше ничего тут покупать мы не будем. Поехали в сторону тогда крепости Ладыжин. Что тут у нас... Такс, такс, что тут у нас? на утвер дешевое. изделие из кожи, вино дешевое, соль дешевая у них, у них все дешевое получается, не надо ничего, значит, продавать. Бессмысленно это будет потеря денег. Но у них все так себе цена. Так что можно ехать дальше, например, в крепость Кильбурун. Так, заезжаем в крепость. У нас тут что? Изделие с кожи дешевые. Растительное масло зато они любят, поэтому продаем им все почти. Вино не очень они любят, муку, тем более. Инструменты вот можно тоже тут попродавать. Так, вы получите, я уже получу больше, чем у есть у торговца. Так, ну давайте тогда продаем еще здесь инструменты. Ну и все пока. Можно ехать дальше, потому что тоже особо ничего такого интересного я не вижу. Вакерман или в крепости Измаил, может быть. Наверное, лучше туда в крепости Измаил наглянуть. Так, а, блин, с наличек все равно не догоним. Очень жаль. Слишком много людей у меня. Ой, опять на меня напали, да? А, или нет. Нет, никто не на меня напал. Это я просто не нажал, видимо. клик получился. Так. Шерстяная одежда. Но они затоливают певцо. Давайте-ка я им частично продам, что у меня осталось. Соль. Не очень так. Краски у них есть. По неплохой цене можно закупиться. Ну и все, можно следовать дальше. Например, в Каменец можно было бы съездить, потому что там, по-моему, не было, либо было совсем недолго. А тут цены такие маленькие, я так понимаю, это скорее всего из-за персонажа, потому что я здесь продавал, там покупал. Так, ого, блин, какие тут меха дорогие, слушайте, жестко. Ну, венцо тоже можно продавать немного. И изделия из кожи тоже можно попродавать. Так, а соль чё? Ну, соль, да, так себе цена. Ну. Лучше даже купить еще попробовать. И певцо можно купить. Так, ну инструменты нет уже, конечно, за такую цену я не собираюсь покупать ничего. Так, мне надо ехать куда-то на юг, значит. Потому что тут все какие-то цены вообще никчемные. Макерман сначала, давайте ка поп попадем. Там вообще что-то по заданиям, то у меня пока все нормально, есть еще время. Макерман. Акерман, акерман, акерман. Так, а, подождите-ка тут... Что тут? А -а -а -а -а -а -а -а. Не знаю, короче. Соль у них дешевая. Порох есть. Вот это классно. Порох это всегда хорошо. Соль у них дешевая. Вино тоже так себе. Вот ну, пиво чуть подороже продаю, получается, здесь. О, краски здесь неплохо идут, кстати. Отдаем. Ну, и изделия из кожи тоже все отдам я. Потому что уже тут цены такие более-менее. Ну, а винцо, ну, я не знаю. венцо как-то да, дешево. Что у них есть еще? У них есть хлеб. В принципе, по неплохой цене. Ну-ка, вообще ни к цена. Соль, вот сколько соли, смотрите-ка. Давайте закуплюсь. Так и быть. Потом попробую где-нибудь продать подороже. Покупаю, получается, по 160 аж. Ну, уж, наверное, это сильно большая цена, на самом-то деле. Зря я согласился. Ну, ладно. Едем в Казикермен. Uh, я думаю, через воду сейчас побегу, как Иисус. Но нет, пока <laughs> я не настолько крут, чтобы по воде бегать. Так, что тут у нас в Казикермене? Порох дешевый. О, отлично. Закидывайте нам. Еще изделия из кожи. Ну, в общем-то, так вот. Все классно, классно. И венцо можно продать. Пейте венцо, ребята, пейте. Так, мука, кстати, дорогая. Нифига цена, блин. Так, соль я возвращаю, да. И блин, продать не знаю зачем. Потому что соль и мука тут, блин, одинаковые, по сути, от непонятна, Непонятно, что именно соль, что именно мука. Так, слушайте, а у меня есть проблема. У меня сейчас из жратвы не будет. Надо купить какое-то вяленое мясо людям, это а будут голодать. Так, сыр, кстати, дорогой, вот это да. Ну ладно, я на этом закончу, пожалуй, серию. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!